тили ти закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Всем привет! Позже, наконец, то я взломал это во бомжеса. Крустини, не улыбтесь. Дивас Милан с Майня. Я извлек под бомбами, с из скрытой с Майдам и скрыли его таукус. дивас не Не но, как говорится, я так милю свою хорошую дружбу. Каизъет? Нет. Но, как говорится, я так милю, потому что я милю все время. Всем привет! С вами, Латвия, Сфинский. И сегодня у нас разоблодки на урала Ето от лов снимато сики и кринжае се он бомжисно кова ем. Оце мо ето отелан набрал ти схеcu подписи коз бето не во все восто просмотров. Анет је знаju ответ и ето. Вка YouTube и Бесплатно раскрутить можешь сам, можешь сам. Подписчики, лайки, репост. <свес> Все просто и бесплатно в нем. Vkmix.ru. Vkmix.ru. Мощный способ стать популярным. Vk, YouTube и Instagram. Раскрутить можешь сам, можешь сам. Подписчики, лайки, репост. У -у -у -у -у -у. Все просто и бесплатно в нем. В ВК, Ютуб и Инстаграм. Бесплатно раскрутить можешь сам, можешь сам. Подписчики, лайки, репост. Корруться. я что Отсюда идлия раскрутки своего канала на YouTube даже тупо табланим пользуется. Давай я им смотрю теперь вот тупые ролики на YouTube. Бож, что за тупой плейлист на YouTube это вода уна. Кору там всякая хуйна, я им таалак. Божки дала капец таком а за своё общество. Те за в подписках. О, платви я, я не веру. Толка я тут пиздатый ответис О, посхли хуйну смотрят Всем привет, с вами Уральчик, каналчик Божь, мы похуй, э, а кто скачусь? ты? Я нет Молодец, ну, мы тоже по тебе я не соскучились и готи пидорс И сегодня у нас два, мы теперь один более-менее, а второй помнику Тупует говно, тупует, ну, говна Ну, давайте начнем Божь, заставка хуйна с Хенорм век Вот это лучше. Всем. ан, тебе уже совсем. Дождь видео говно полналика марсианы нам. Они и Т. Марсии. Они пришли мне отомстить. Бог, марсианский маппелус, лучше Б. Т. Б. Бог, сдизлик. Бог, Т. Сибаранс, Т. Сикрин. Он признает вину, а то мы все жертвуем глазами. А, -а, -а, -а, а, мои глаза. А О, это, за это кто задумал. А Какая идеальная. А если серьезно, то все говно тупого говна. В этом говне выгребная яма заполненная говно Тупое говно тупого говна. И в этом г... говне огромная выгребная яма, заполненная говном. Тупого говна. Да кто за 250 тысяч отборных солдат Роковый Корректор. Роковый Корректор. Да. Ваш обзор мене Может, и ратов главного вашего обзора Мэна и И она решила погреться на солнышке. Видео полный Кол. И вовсе пойду сдохну. Всем Цау.